Конечно, прокуратура вообще генеральная, в особенности – это особый орган в системе органов власти страны, государства. Все важно. И у вас много полномочий, но и много задач, направления деятельности. И действительно, вроде как и не выделить, что же является основным. Это и защита политических прав, избирательных прав граждан экономических свобод, социальных гарантий, прав несовершеннолетних. Сегодня и я об этом говорил, и генеральный выступая сказал об этом. Между тем, есть одно направление, которое я бы хотел выделить. Все важно, конечно. И тем не менее. У нас ведь, по сути, переходная экономика. У нас... Политическая системы еще находится в состоянии становления. В этих условиях нет ничего необычного здесь. это во всех странах мира происходит одно и то же. В этих условиях появляется очень много лазеек для коррупции и использования в неблаговидных целях служебного положения. Причем людьми самого разного, самого разного уровня, находящихся на самых разных уровнях государственной лестницы. Вот борьба с этими проявлениями является чрезвычайно важной для нас сегодня. Она всегда важна является, но сегодня в особенности. И почему? Потому что от того, насколько эффективно все мы ведем работу по этим направлениям. От этого в значительной степени зависит доверие граждан к государственным структурам вообще, что в свою очередь проецируется на стабильность самого государства и на его эффективность. Это чрезвычайно важная вещь, которая только на поверхности кажется таким, знаете, одним из сегментов нашей с вами совместной работы. Это важнейший сегмент. Причем необходимо вести эту работу на всех уровнях и по всем направлениям, включая и сами правоохранительные органы, включая и сами органы прокуратуры. Ведь и МВД, и ФСБ, и ФСКН, и Следственный комитет, и, и, и прокуратура – это, конечно, органы особые. Но все-таки это массовые организации. И в этих органах, в этих организациях работают самые разные люди. И здесь, как в капле воды, отражаются все проблемы нашего общества в целом. Нет ничего особенного, и не нужно, по каждому случаю, выявленных правонарушений в самих органах правопорядка, поднимать истерику, думать, что кто-то кого-то обижает. Нужно реагировать на это профессионально, вовремя, жестко, избавляться от. От этих людей, если кто-то что-то совершил, какой-то проступок. Заниматься кадрами более настойчиво, все очищать и двигаться дальше. Не подвергая при этом никакому сомнению важность самих этих структур в системе государства. И думать о решении этой задачи в обществе и в государстве в целом. Задачу борьбы с коррупцией и с нарушениями. В области злоупотребления в служебном положении. Я вот, э, хочу, чтобы вы и на себя это спроецировали, и ни в коем случае в э, системе прокуратуры не возникало никакой растерянности, ни, ни, чтобы руки не опускались, если что-то где-то возникает, там, в средствах массовой информации что-то появляется, появляется, что-то возникает, и слава Богу, значит, вы вовремя реагируете на это, значит, здоровая организация но и ни в коем случае не ослабляли, не ослабляли работу по этому направлению, по всем другим структурам государственного управления. Повторяю, дело даже не в том, что вот эти преступления наносят ущерб экономике, что чрезвычайно важно, конечно, и недопустимо. И, и плохо, когда конкретные граждане страдают, нужно восстановить справедливость в отношении конкретных граждан. Но вот, вот эти преступления... Они подрывают сами основы государственного устройства, сами государственные основы нашей страны, России. Чрезвычайно важная не только профессиональная, но и политическая задача. Я очень на вас рассчитываю. Спасибо вам большое за работу. Всего доброго.